Итак, последняя парочка. Огненный Мщевна, Лев, Стрелец, Овен. Скорпион, если он похож на одного из этих, из, из этих знаков по своему характеру. Бывают такие огненные скорпионы, поскольку они являются управителями. Второй их управитель Марс, а Марс напрямую управителем Овнов считается. Поэтому им эта энергия очень близка. И Барышня. Точно такая же, чем-то похожи друг на друга. Оба темпераментные, оба очень яркие, оба стремительные. Она может относиться к знаку Лев, Лев, Стрелец, Овен или же может быть также скорпиошкой. Так, позиция любовь, любовь, любовь. Ближайшее будущее. Насколько он серьезно настроен, видит ли он в качестве жены, негатив, судьбоносность ваших встреч, отношение к семье, к браку и, возможные с вами будущее. Хорошо. Хорошо. Ну, по двойке кубков. Конечно, здесь есть чувства, но они очень нежные. Это еще не любовь, это такая нежная привязанность, это приятные подарочки, это, знаете, такие легкая-легкая дружба. Только что-то начинается. По поводу Пентакли... Вообще, видите, здесь выпали три двоечки. Двойки – это всегда серединка. Это еще не созревшее что-то. Двоечка Пентакли не говорит о серьезности. Пока это еще что-то поверхностное. Это все на уровне интереса. И эмоционально пока еще все достаточно ровно. Ближайшее будущее. Здесь, возможно, какие-то перемены. Кто-то куда-то уедет. Может быть, он отъедет, или вы отъедете, отъедете по делам семейным. И, возможно... Какое-то время вы не будете видеться, хотя, хотя, а может быть наоборот, между вами есть расстояние, и наоборот будет встреча. На самом деле эта карта часто говорит о страсти, и эта карта страсти. Но эта карта говорит о семейных ценностях, поэтому я пытаюсь здесь как-то это все соединить, и мое соединение здесь... Ну хорошо, давайте я уточню, с чем это может быть связано. Может быть это совместное путешествие. Если вы живете вместе, это может быть куда-то поездка совместная к родственникам или родственники к вам. Умеренность. Но умеренность часто выпадает на умеренность, умеренность. И здесь другой мужчина просматривается, король Пентаклей. Может быть здесь у вас остановка произойдет из-за какого-то другого мужчины, который связан с земной стихией, и Козерог дева или телец. Некоторая заминочка, как будто бы произойдут какие-то перемены. Ну, понаблюдайте, посмотрите, расскажите, насколько серьезно настроен. Здесь были договоренности, между вами было некое соглашение, но, но, но, есть некоторое разочарование или обиды в этих взаимоотношениях, а может быть, они уже приелись по четверке кубков. Часто эта карта говорит о том, что человеку все надоело, присытился, слишком много получал и мало вкладывался. Все, надоело. Видите, сидит себе, есть себе чипсы перед телевизором, пиво пьет, и все ему все равно. Видит ли он вас в будущем? Вы знаете, пока под вопросом. Звезда и повешенный... Пока не знаю. Пока не знаю. Пока он не рассматривает для себя такой вариант. Может быть, если только в каком-то отдаленном будущем. Ну, давайте я попробую уточнить. Пятерка, пятерка жезлов. Восьм... Знаете, как-то два. Есть интерес, но решение еще не принято. Что-то ему нужно, с чем-то ему нужно разобраться. То есть есть что-то, что ему нужно закончить. С чем-то старым ему нужно закончить. Может быть, это старые отношения которых он еще не вышел так из негатива мужчина мужчина мужчина который с которым достаточно долго длятся взаимоотношения мужчина заинтересован в них но нет никакого развития или это этот мужчина или другой но если такое имеется в вашем окружении то развития там и не будет он просто ему хорошо может быть он женат и его просто все устраивает Итак, поносных взаимоотношений с этим человеком, на которого мы смотрим. Здесь, во-первых, разные люди, разный социальный статус, разное положение, тяжесть, тяжело. Каждый находится в своих иллюзиях. Один себе представляет что-то одно, а другой представляет что-то другое. И очень трудно из всего этого сделать симбиоз чего-то общего. Разные люди. Теперь смотрим Дальше. Отношения к семье, к браку. Вот здесь есть указание на то, что человек находится или в гражданских отношениях, сожительства, или же у него есть обязательства перед какой-то женщиной. Это может быть жена, это же это может быть мать, но он ей должен, он ей должен, он к ней привязан, он от нее зависит по дьяволу. Эта карта очень крепко держит. Даже если они в плохих отношениях, нехороших, но по ней практически невозможно отвязаться своим своей волей а здесь только лишь судьба может разделить людей рассоединить по по по, по... будущему смотрите здесь несмотря на некую знаете какую-то скудность духовную Этих взаимоотношений все-таки они могут быть. Они будут продолжаться по десяточке кубков. Но то с мечей, знаете, он делает некое расстояние. Может быть, он расставляется точки над «и». Но, знаете, отношения могут быть, но на расстоянии. Нету близости. Я уточняю, нет сближения. Нету. Может быть, знаете, такое впечатление, что вам хорошо самой по себе, а ему хорошо самому по себе. Может быть, ситуация, что вы примете решение в дальнейшем, ну, или, их, или от них вообще отказаться, или, может быть, как-то, знаете, перевести их в ранг менее нужных, менее необходимых, ну, как-то перестанете на них смотреть, как на что-то очень важное. Так, я смотрю, что у вас там впереди еще будут какие-то интересные события, но они уже этого не касаются, там уже что-то касается совершенно другого, или работы, или бизнеса, ну, это уже совершенно другая история. Если к этой истории приобщить, то смотрите, остригайтесь потерять свое имущество, свои деньги. Не вздумайте ими рисковать. Ну, не одалживайте, не вкладывайтесь. Ну, как минимум, в этого человека.